Пушистый зря отвечая на вопросы, которые касаются поклонников о человечных животных, Фури. Как возраст влияет на общение между Фури? Ну все на самом деле, как и вне Фэндома, люди зачастую кучкуются просто по возрасту, вот и все. В любом случае вы можете найти своих ребят Фэндами, независимо от их возраста. Какие отношения у Фури и других субкультур? Ну а какие отношения у, например, художников и спортсменов? Наверняка есть художники, которые почему-то не любят спортсменов, но если брать в целом, то отношение, я думаю, нейтральное. И достаточно много ребят фэндами являются брони, анимешниками и другими ребятами с другими увлечениями. И это совершенно нормально. Я, например, помимо того, что Фури, я еще и брони и анимешник в некотором роде. Поэтому да, есть такой момент. Чем отличается Фурсона от персонажа? Фурсона зачастую основана на ее создателе, соответственно персонаж это некий образ, который не является основанным на создателе этого персонажа. Почему так много гифа? Гиф Еф это эротический контент, а эротический контент сам по себе очень хорошо продвигается, как вы прекрасно знаете, ведь реклама напичкана даже им. К тому же Фури Фэндом по большей части состоит из молодых людей. А чем интересуются зачастую молодые люди? Да, интимом, поэтому это нормально, что Ив вот так вот продвигается быстро. А как ты нашел Фури Фэндом? На эту тему снято целое видео, поэтому вот, просто кликни и посмотри. Сколько времени уходит на создание Фурсиута? Ну, очевидно, что у всех по-разному, поэтому точного ответа даже и нет. У меня нет Фурсиута, что делать? Во-первых, успокойся, потому что всего лишь 20% фури имеют фурсиуты. И это совершенно нормально быть фури без фурсиута. Да и помимо фурсиута существуют, например, кигуруми или многие фури просто заказывают разный мерч со своей фурсоной. Ну а если вы прям горите желанием приобрести фурсиут, то я могу пожелать только удачи. Почему так много геев? Ребят с нетрадиционной ориентацией фэндами достаточно много, и это является нормой. И многие фури, не все, конечно, но многие фури понимают, каково быть не таким, как все. Как найти фури в своем городе? Ну, я, например, делаю следующее. Я захожу в крупное сообщество ВКонтакте по фури и вбиваю в поиск по участникам свою страну и город, и убираю вот эту вот галочку. И воля! А я могу быть фури, косплейщиком и, например, териантропом одновременно? Вот скажите, вы можете увлекаться рисованием, игрой на музыкальных инструментах, плаванием одновременно? Я думаю, что да. Поэтому ответ очевиден. Почему фурсиуты такие дорогие? Сами по себе качественные материалы для фурсиута очень дорогие. Да и не только в этом дело. Дело еще в том, что мастер тратит на изготовление фурсиута очень много времени и сил. Да и совершенно нормально такой труд оплачивать дорого. Потому что если бы, например, фурсюты внезапно по каким-то магическим причинам стали дешевыми, то их бы не ценили. Да и если бы фурсюты были дешевыми, я уверен, что души бы в них вкладывалось куда меньше. Ну и давай, наконец, вопрос, который был вообще-то в названии ролика. Хорошо. Как понять, что я истинный, Фури? Ох уж это понятие «истинный». По сути, фурии это поклонники о человеченных животных. И в принципе, если ты поклонник о животных, то ты вполне можешь себя, себя считать там каким-нибудь истинным Фури. Вот. И никто, кроме тебя, тебя же, фурии, назвать не сможет, пока ты сам не признаешься в том, что ты фури. Это то же самое, что, например, если бы ты увлекался спортом, но при этом ты бы не считал себя спортивным фанатом. Это тоже нормально. Я нормально объяснил вообще. Да, пойдет. Ладно. Если у вас есть вопросы по поводу фури фэндома, на которые я мог бы ответить или снять прямо полноценный ролик, то вы можете оставлять их в комментарии. Ну и раз, два, три. А оставайтесь, оставайтесь пушистыми! пушистыми.